Часть третья решение задачи D7 о движении центра масс. Давайте мы применим теорему о движении центра масс. То есть не будем применять второй закон динамики для каждой системы по отдельности. А используем сразу уже готовый вывод этой теоремы в виде теоремы, вот этой теоремы о движении центра масс. Итак, по идее Значит, у нас что здесь будет? Идея у нас будет следующая. Масса всей системы умножить на вторую производную ее центр, радиус вектора центра масса равна сумме всех внешних сил. Давайте определять, какие же внешние силы действуют на эту систему. ну Строго говоря, здесь, поскольку... Давайте рисуночек так схематически изобразим здесь. Итак, вот наша платформа. Вот наше тело 1, вот наше тело 2. Тела, то есть силы реакции опоры, сила давления тела 1 на тело 3, и тело 2 на тело 3, это все внутренние тела системы, поэтому они нас не особенно интересуют. Естественно, действуют какие силы. Внешняя сила является в данном случае сила тяжести, то есть G1 и G2. 2. Ну, соответственно, в центре массы третьего тела еще что? же 3 действует. Вот оно. Если бы здесь... Естественно, здесь действует, да, со стороны поверхности действует какая сила еще? Давайте ее изобразим. Здесь сила реакции опоры N. Сила трения в первом случае, который мы рассмотрим, отсутствует. То есть, вот это 4 Реакции. то есть если бы мы расписывали вот это уравнение, чем обратить внимание, они все действуют, что параллельно вертикали, то есть параллельно оси y, а вдоль оси x они не действуют, то есть их проекции на ось x всех этих сил равны нулю, поэтому если бы мы расписывали, мы бы спроецировали как это уравнение, то есть написали бы вот так вот для проекции на ось x производная равна нулю, а вот для производной на ось y движения, чтобы у нас было бы, у нас было бы сумма внешних сил, то есть, чему это было бы? N минус G1 минус G2 минус G3. При этом, если здесь равна 0 правая стороны этого уравнения, поскольку все проекции всех сил равны нулю, то в этом уравнении у нас равна нулю левая часть, поскольку по оси y наша система не движется она движется по, только по горизонтали то есть вот мы бы получили вот наша теорема применение нашей теоремы к нашему случаю конкретному то есть вот такие два уравнения теперь нам нужно найти фактически что s3 то есть закон движения s3 э, Тело 3. Это движение происходит, обратим внимание, по оси x, То есть, вполне возможно, нам надо будет решать только вот это уравнение. Давайте мы приступим к его решению. Возможно, из него мы сразу уже и выведем интересующую нас зависимость между s 3 напомню, и s 1 относительным. Давайте попробуем. Что же нам нужно? Массу мы знаем уже. Масса равна сумме всех трех масс, составляющих нашу систему. Давайте... Разберемся, что же у нас вот здесь мы имеем. Теперь. Итак. Что мы делаем с дифференциальным уравнением? Нам его, естественно, нужно проинтегрировать. Если мы его проинтегрируем первый раз, то есть мы его проинтегрируем... лучше всегда для да простоты можно и вот так написать, то есть сразу написать э, x x x штрих c равно константе, как это написано, но лучше показать, как это делается, э, чтобы не запутаться. Лучше всегда свести уравнение второго порядка к уравнению первого с помощью другого обозначения mvc штрих равняется нулю. Отсюда у нас получается какое решение m dvc на dt равняется 0. Отсюда, если мы разнесем МДВ С равняется 0 умножить на dt и проинтегрируем, то что мы получим? Мы получим, что интеграл dvc равен 0. М уйдет как в данном случае несуществительный множитель сюда. Отсюда ВС2 минус ВС1 равняется нулю. То есть мы получим, что проекция скорости центра масс равна какой-то константе. Обозначим ее первой константой интегрирования. То есть скорость центра масс вот из этого уравнения. Раз ускорение равно нулю, тело движется, ну точнее в данном случае не тело, а вот эта точка, центр масс данной системы тел движется с постоянной скоростью. Далее Второй раз интегрируем. То есть, мы сейчас используем вот это уравнение, которое можно записать теперь вот так. Скорость – это что такое? Д Производная от координаты. Ну, проекция скорости, у нас, соответственно, равняется c1. Опять, разводя переменные, это у нас константа, получаем, что dxc равняется c1 на dt. Интегрируем. Это значит, по их пределам, ну, x1, допустим, x2. Это, соответственно, интегрируем от t1 до t2. Здесь мы что получаем? Соответственно, x2, ну или... Чтобы неопределенный интеграл интегрирован, просто добавим константу, которую найдем из... Что это будет? Интеграл от дифференциала переменный равен самой переменной. c1 здесь выходит, и опять сама переменная. Плюс... Вот это C2, которая вот из этих начальных условий и определяется. Итак, мы имеем вот такие два уравнения. То есть из того, что проекция ускорения на ось X, проект центра масс на ось X равна нулю, поскольку, повторюсь, силы, силы по оси X не действуют, поэтому вот эта проекция это фактически ускорение центра масс проекцию ускорения центра масс на ось x. Вот эта величина равна нулю. Следует, что, что центр масс, его проекция по оси х неизменна. Отсюда следует, что x, проекция радиус вектора центра масс изменяется линейным образом по, от времени. То есть вот такая функция. Теперь для момента t равное нулю. Я напоминаю, у нас были даны значения, что для t равного нулю у нас система тел находится в неподвижное. Значит, c1 отсюда. То есть, подставляем 0, скорость равна нулю. И подставляем отсюда, значит, c2 у нас совпадает с чем? Начальный момент. То есть, c2 равняется xc в момент t равное нулю. Или как обозначим xc 0, чтобы мы недалеко уходили от обозначений авторов. Итак, мы применили теорему о движении центра масс для нашего случая. Что мы получаем? Мы, кстати говоря, можем то же самое сейчас сделать для вот этого уравнения, но здесь все будет достаточно просто. Поскольку по оси Y у нас не движется, то скорости будут и ускорения равны нулю, мы можем сразу написать АЦЮ будет равно нулю. VCY тоже будет равно нулю. А положение центра масс по оси Y, оно будет тоже константе. Оно будет какой-то константе. Ну и будет равно, естественно, начальному положению центра масс. Ну, соответственно, мы можем, кстати говоря, вот этот вывод. Здесь... Мы можем тогда оспорить то, что было сказано в задаче. Я сейчас могу показать вам, какой момент. Центр масс С3 по отношению к телу 3 не перемещается. Но Мы видим, что из заданных условий задачи, то есть центр масс вот этой точки не перемещается. Соответственно, но у нас вот здесь вот оба наматываются на барабан. И, соответственно, вот и это тело поднимается, и это, то есть центр масс этих тел поднимаются, чтобы... А мы видим, что у нас из условия общий центр масс системы по оси Y не перемещается, по вертикали он не перемещается. И, значит, соответственно, центр масс третьего тела должен как бы понижаться. Но это было бы... Здесь мы пренебрегаем этим. И смотрим решение дальше этим перемещением. Поскольку я вообще, я смотрю, вот здесь нам и не понадобится рассматривать движение по вертикали. Итак, давайте посмотрим далее, что происходит у нас. Вот движение по оси Х. Мы его получили. О выводах, которые следуют из полученного решения и в дальнейшем ходе решения, давайте со следующей части.